Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я Клишаев Иван. Я представляю компанию Монолит Двери Сейф и я ее основатель и директор. И сегодня я хотел бы поделиться мнением, ну а точнее, наверное, ответить на комментарии и заодно поделиться мнением по замкам цилиндровым, по полотнам цилиндровых замков, те, которые, ну, на мой взгляд, субъективны. И я попытаюсь именно свою, свой взгляд, как бы, ну, на чем он основывается, немножко попытаться донести вот ту информацию, которая есть у меня. И чтобы вы уже, исходя из этого, там, взвесив все как бы, факторы, параметры, уже для себя определились, какой замок подходит лучше для вас. Полотно замка. Полотно замка, это у нашем случае, вот, скажем так, корпус замка, в который ставится цилиндровый механизм. И говорить мы будем о основных полотных замка, основных полотна замка, это имеется в виду основной фиксирующий, то есть это под защелку фиксатор. В рейтинге у нас будут участвовать такие замки, как Матура 85 серии, вот она вот, родимая. У нас будут участвовать редукторные SEO, у нас будут участвовать CQM, CPR, Moya. У нас будут участвовать... Cheese Revolution Pro и у нас будет участвовать multilog CTS. Значит, по каким критериям, ну, на мой взгляд, субъективный, и вот именно с точки зрения, ну, я буду говорить с точки зрения опыта, но, скажем так, я просто перечислю все все параметры, по которым, ну, я подбираю замки для наших дверей. И эти, эти параметры, на самом деле, ну, их не так много, то есть их по ним можно быстренько пройтись, и они на самом деле очень отличаются, то есть ну вот реально, мы ну вот как, как подбирается замок, вот допустим есть, к примеру, 10 параметров у которого, допустим, у того замка то есть здесь на этом параметре галочка у второго замка здесь нет, то есть у третьего замка, допустим на каком-то параметре есть галочка, на первом его нет. То есть вот, по рейтингу всех галочек, то идут замок на первом месте. Это идет Multilog CTS, безусловно, то есть это как бы ну, по всем пунктам, то есть это лучшее полотно замка по всем пунктам. Кроме одного, то есть, это соотношение цены. То есть и в принципе, часть пунктов, допустим, может в принципе ну и не понадобиться то есть в той или иной конструкции двери, смотря о какой конструкции двери мы говорим. На втором месте идет Cizer Evolution Pro. У нее буквально на один пункт меньше, чем у Multilog CTS, но при этом соотношение цены гораздо выгоднее. Следующим в рейтинге я бы поставил ну там я на самом деле по большому счету поставил бы Мотору 85 серии хотя у нее по пунктам вот именно в моем рейтинге по пунктам у нее допустим там провал по многим но вот именно по соотношению именно ключевых пунктов то есть она вот реально ее можно разместить на третьем месте дальше бы я там возможно поставил моя и сэо ну а там дальше уже там чпиры там все то есть вот вот эти все замки я разместил бы Чуть дальше. Почему, допустим, ну вот именно почему, какие пункты именно участвуют? Это вот мы сейчас попытаемся, если я все вспомню, то попытаюсь назвать. Значит, ну, первый пункт, то есть это все в рейтинге, которые участвуют, это формат самый большой формат замка. Второй пункт это мы возьмем то, что эти замки мы, ну рассматриваем в принципе, они все высокой степени надежности. Ну реально, то есть это как бы уже, ну, благо, то есть, каких-то, скажем так, таких, ну, не, они есть, конечно, ущербные, модели, как бы эти полотна замков, которые, но ну, по-прежнему там кто-то устанавливает, которые там имеют, ну, реально, то есть, такие технические недочеты, то есть, и, в принципе, они там за счет, там, цены дешевле в 500 гривен, то есть, их устанавливать вообще не имеет смысла вот э, все эти заполных замков рассчитаны на максимальный срок службы это 150 тысяч циклов открывания закрывания в принципе максимальный срок службы для любого замка то есть вот они они все как бы э, вот эти все замки которые я перечислил, они в принципе вот в таком срок службы рассчитаны но это при том условии то есть при двух условиях первое условие это то э, как этот замок был установлен то есть насколько вот скажем так насколько было в него насколько аккуратно он был установлен то есть мусор то есть попавший при установке я там молчу там за стружку какую-то металлическую то и прочее то есть вот можно сразу скажем так перейти к какому то вот что чего нет в принципе из вот этого всего списка то чего нет ни одного замка но при этом по, по всем остальным пунктам у этого претендента меньше всего. То есть будет, скажем так, положительных галочек. Это вот Матура 85 серии. Это замок, который ну, буквально, в буквальном смысле можно засунуть в песок, закопать, достать из песка, вытрусить, поставить в дверь. Ну, может быть, в лучшем случае выйдут, а может даже не выйдут, он и так будет работать. То есть, вот это как бы, ну, в чем преимущество матуры. И вот все остальные претенденты, они на самом деле этим преимуществом не обладают. Но зато они, ну, превосходят по всем остальным параметрам. Там, вот, редукторный ход, это тоже вот галочка, то есть, то, чего нет у матуры. То, что блокировка, там, от переламывания цилиндра у кого-то, у кого-то и от переламывания и задавливания цилиндра. У кого-то от снятия броненакладки, то есть э, у Матуры это все как бы по самому простому, с одной стороны блокировка, никаких редукторных ходов, но это реально как бы самый, скажем так, непривередливый замок из вот этого всего рейтинга. Самым привередливым я бы назвал, возможно, наверное, даже и SEO. То есть, ну, это реально замок, который ну, настолько чувствительный. То есть, вот к пыли. Я не буду говорить за пыль там, в ремонте и все. То есть, это уже как бы ну, на самом деле, вот, уже, скажем так, на, на таком этапе то он уже не так как бы, пыль хватает. А вот именно если как вот классика жанра сварщик получил замок, пошел прирезать его прямо этот замок этот же замок отделочник прирезает там всю там МДФ накладках вырезает вырезы в итоге замок хватает пыли то есть хватает стружки пыли ну за стружку вообще молчу и прикол в том что если эта стружка там попала в этот замок то есть на ну, мелко даже стружечка там и пылючечка в этот исейо замок то этот замок получается ну мало того что он уже начнет очень плохо работать но самое печальное то, что даже если это его почистить, то есть вытащить эту как бы пыль, то он все равно будет плохо работать. Вот это как бы уже необратимый процесс. Но при этом я хочу сказать, что ВСО самый плавный ход. Ну реально, то есть ну, плавнее и приятнее хода. То есть ну, я не знаю ни в каком замке, то есть ВСО это вообще то есть, ну, приятнейший ход, то есть, который если все аккуратно и правильно сделать, то... Ну, вот именно это идеальный, то есть э, плавный ход замка, бесшумный, все как бы хорошо, но он очень нежный. Чизаре Evolution Про, она тоже очень уязвима как бы пыли, к стружке, чуть меньше, чем ESEO, чуть меньше, э, ну буквально немного, но тоже требует очень высокое как бы мастерство, э, от мастера требует очень как бы аккуратности, э, мастерства, то есть чтобы ну никакая пыль, что все это вся отделка, вся прирезка производилась ни в коем случае не на вот этом замке который будет ставиться, чтобы это было на прирезочных замках потому что если он тоже хапанет вот этой пыли стружки, то все, он уже никогда не будет работать хорошо Мое, в принципе, то же самое можно сказать по, по, по такому параметру там СИКУРМ, ЧПР ну, что-то типа такого же там, грубо говоря Получается, по следующий параметр, это по которому я критерий определяю замок, это вот именно только защелка-фиксатор реализована, то есть ну, замок-защелка-фиксатор, то которая работает от ручки, вот она, то есть она вот допустим в самом нашем рейтинге простом, скажем так, ну, не, не, он не на самом в моем рейтинге он на третьем месте, но в принципе по совокупности параметров то вот этот замок мотора имеет меньше всего как бы пунктов. Поэтому как у него реализована защелка фиксатор? Если вы закрыли замок, то есть ну словно вы закрыли дверь на два оборота там цилиндра либо на один, нажимаете ручку то защелка фиксатор просто срабатывает от ручки как, как было не при закрытой двери. В Chaser Evolution Pro защелка фиксатор отключается как только вы закрыли на один оборот вы нажимаете защелка фиксатор не работает если вы получается в мультилоке cts и то же самое она отключается то есть поэтому по вот этим пунктам то есть в моем рейтинге они идут cts и revolution Pro они идут на первых двух местах потому что вот это очень важный параметр для ну, отключения защелки фиксатора ну вот с точки зрения в целом как бы если не говорить за конкретного там клиента то есть я там никогда так не делаю но ну, вот какая привычка у клиентов они то есть, закрывают там все замки, уходя, допустим, из дому. Потом нажали ручку, подергали дверь, что точно закрыли, ну и спокойно пошли себе на работу. При этом, приходя домой, то есть они даже не обращая на то внимания, какая ситуация. Если дверь была зафиксирована на защелке фиксатор, то есть она вся регулируется, ее уплотнение, все на защелке фиксаторе то как только она сходит из защелки фиксатора, то она, дверь сразу же условно там виснет, назовем, на ригелях. Они сразу же начинают как бы упираться в раму, и вы спокойненько открываете как бы замки, тянете по раме, то есть замки получают дополнительное как бы, ну, то есть усилия на замках, соответственно, они более изнашиваются, особенно редукторные замки, и из нас как замки, так и сам цилиндр, то что самое печальное. Поэтому вот важный параметр, то есть для вот именно, если не взирать, что я там никогда не делаю, то есть может кто-то никогда не делает, ему такая функция не нужна. Но если брать в целом, то есть по производителя, по людям, которые будут пользоваться дверью и, там, и, не, и рассчитывать, кто будет так делать, кто не будет, то лучше применять вот, чтобы была такая функция. Допустим, на замке Мой эта функция есть, но она очень как бы такой интересная у нее. Очень интересная особенность, которая на самом деле, вроде бы как бы она и есть, то есть вот это она решает эту проблему. Но она не решает одну проблему, то есть то, что лично было, допустим, у меня такой случай был, когда, то есть там как это решено, закрывайте на один либо на два оборота и э, ручка начинает нажиматься, ну условно наполовину, там на 50 процентов, то есть а собачка не заходит полностью, но ручку до конца нажать нельзя вот ситуация мужчина заказчик который поставил дверь то есть, в котором стоял вот замок с вот такой вот получается вот именно так была реализована защелка фиксатор он выходит утром на работу из своей двери выходит просто ее захлопывает не закрывает на ключ следующий идет тамбурная дверь он выходит через тамбурную дверь выходит к лифту вызывает лифт и возвращается домой, то есть пока лифт едет, он там что-то побежал, решил что-то еще. Жена как бы не понимает, то, что он еще вернется, думает, что он и не закрыл дверь, он, он закрывает за ним дверь. А он как бы забегает, ну это буквально там через 30 секунд он забегает. Он там не слышал, как жена это закрыла дверь, потому что он был за тамбурной уже дверью. Он забегает и там 120-килограммовый там или больше мужик, просто как бы, ну по привычке. То есть я тоже нажимаю сильно на ручку, у меня такая привычка. Я нажимаю сильно на ручку, он нажал, только у меня там вес не 120 а он там со всего маху нажимает и он просто-напросто сгибает механизм в замке. И, и который уже, то есть ручка не, до конца не задвигает задвижку, то есть защелка фиксатор, благо что там вы как бы в системе можно как бы цилиндром это дотянуть, это нормально можно даже и пользоваться, но все, от ручки уже замок не будет работать, защелка фиксатор не будет заходить, то есть нужно, нужно вынимать замок, либо менять, либо ремонтировать, поэтому вот такая может быть ситуация, вот именно вот такой пункт потом пункт возьмем вот, ну, то, что я, кстати, сказал, это вот, допустим, насколько как бы замок уязвим, то есть, ну, предрасположен к затиранию, то есть, вот, в принципе, то есть, это мы говорим за основной как бы, ладно, мы говорим за основной, но факт того, что даже по этому как бы, рейтингу, то есть, некоторые замки э, могут больше выдержать вот неправильный, вот именно вот, очень важный, то есть, вот, момент по всем этим замкам, это тоже пункт, его можно вынести, если неправильно эксплуатировать, то есть матура в этом плане, то есть, она выдержит самую неправильную эксплуатацию там ригелями тягать там то есть ну парами то есть затирать чуть ли там не плечом поджимать дверь то есть мотора то есть такое выдержит стерпит но при этом она самая шумная она там самая как бы при самая но она это стерпит чиза revolution про на самом деле вот по всему этому рейтингу я бы по, по вот этой вот э скажем так, стрессоустойчивости, назовем его так, замка, то есть ее можно расположить следующий, то есть по этому рейтингу. Один из самых нежных, то есть это будут вот это опять же и SEO, то есть у него как бы, ну, ну вообще ну, нежнейший парень, то есть, ну, как бы он классный, же работает безупречно, то есть все как бы этот, но не любит он, то есть, вот это вот. И что самое печальное, что если как бы разок-другой даже он там вот такое вот как бы грубость такую стерпит то но ну, потом уже как-то чувствуется вот эта работа она уже ну чуть-чуть как бы нарушается ее уже восстановить ну можно сказать нельзя поэтому вот как бы поэтому так ну и теперь как бы такой самый то есть такой пункт то есть это сколько вылет регелей и ну, диаметр регелей, это а у всех одинаковый там условно плюс-минус там миллиметр то есть она роль не сыграет теперь количество оборотов Почему Multilog CTS в первом как бы рейтинге, ну это как плюс так и минус, у него три оборота, то есть у всех этих замков два оборота. У Мультилока CTS при том же вылете ригелей, длине вылета, длине, длине вылета привода в подтяге, то есть у него э, эта нагрузка распределяется на три оборота. То есть на такой замок можно нагружать более подгруженные цеплять ригельные системы, если у вас там вообще там, 10 давиаторов, я условно говорю, там какие-то тыры-пыры, то есть вот это все, то есть очень подгружена ригельная система, то можно, ну безусловно, распределить нагрузку не на два оборота, а на 3. это будет более, как бы, правильно, более плавно. Но с другой стороны, допустим, если у вас вот как в наших дверях, допустим, идут просто тяги, которые вот в работе замка вообще не ощущаются, вот просто как замков мог холостую работать без тяг, как с тягами работа одинаковая, то в таком случае, то может быть это третий получается оборот он не совсем и нужен, а больше, более того, он совсем не нужен. То есть лучше это два оборота, то есть чтобы три раза, ну то есть на 30% меньше как бы закрывать замок, то есть ну, не тратить на это время, то есть 15 лет, то есть это, ну, это длительное получается время. Поэтому вот такой вот пункт. Ну и по цене, то есть безусловно, мультилок CTS, а, ну и еще мультилок CTS, то есть и чего нет у всех остальных, это сработка блокировки, снятия броненакладки. То есть, если у всех там от слома цилиндра, то у мультилока CTS это снятие броненакладки. Но это такая функция на самом деле. Ну, в наших дверях, вот в наших конструкциях, металлоемки, в которых замки там, ну, реально вообще не погружены в такую толщину металла, что <coughs> эта функция абсолютно не нужна. Но эта функция вообще ориентирована на двери в которых в принципе ну максимум наружный лист двойка то есть никаких усилений там не даже каленых пластин там уже нет ничего ничего ну типа там назовем это типа итальянский тип дверей то есть это профильные тонколистовые двери э ну и на самом деле израильские то есть да это тонкие тонколистовые двери начинают 08 миллиметра под 08 и ну и максимум, что может быть максимум, это 2 миллиметра, одна листовая. То есть больше там не может быть, в принципе, толщина металла. Поэтому в таком замке, допустим, безусловно, то есть добраться к замку, там сорвать эту броненакладку, Будет ну, в такой металлоемкости, даже если она будет с юбкой, ну реально, то есть если она даже будет с юбкой, в той металлоемкости в 2 мм или 0,8 эта юбка, ну ничего не будет работать, ее вырвал, то есть это все, скажем так, и это ну, не сработало. И другое дело, допустим, если эта юбка стоит там в 6, в 12 мм металла, то это совершенно другое как бы, усилие, совершенно другие как бы нужны методы, чтобы его вырвать. Поэтому для тонколистовых дверей, то есть вот эта функция лог то что есть у CTS это на, с... на снятие броненакладки она нужна в наших дверях это в принципе не нужна эта функция поэтому вот эти два пункта которые выделяют это три оборота а не два. и вот эта функция лог, то есть это вот превозносит вот этот замок мультилок CTS самый верхний то есть по рейтингу следующее это чиза Revolution про у нее есть абсолютно все что мультилок CTS кроме вот этой функции лок и э, у него двухоборотная, не трехоборотная. Следующий там идет, э, к примеру, ESE, у него тоже блокировка, редукторный ход, но вот нет, нет, нет, нет такого прикола на ручке. Умой то же самое. Там, ну и дальше вот эти все пошли там э, ЧПРы, э, э, Секурэмы, получается, вот такие вот вещи получается, теперь по ценообразованию, то есть почему Матура, то есть она идет на третьем, на третьем месте, то есть при том, что у нее там нет кучи как бы плюсов, но она идет на третьем месте, цена, то есть это цена этого замка, но ну, реально, то есть, ну, ну я не знаю, то есть, но ну, это классная цена, то есть он стоит очень дешево, за своих денег стоит, а почему так? То есть, а почему, допустим, так? Почему? Потому что, допустим, регулировки цен по Матуре вообще нет. Ну, вот именно по этой модели точно. Есть там уникальные позиции мотуры, там эксклюзивные, которые дистрибьютор там их предоставляет. Но вот 85 е ее везут кто хочет, когда, чем хочет, как хочет. То есть и цену ставят на нее такую, какую хочет. То есть, условно, купил там за 50, к примеру, там, каких-то там единиц, тут довез сюда, там за 65 поставил, то есть продает и как бы все хорошо. В мультилоке конечно, это налажено лучше всего, то есть он самый дорогой, у него самый как бы лучший сервис, все самое как бы, ну и цена, безусловно, самая большая, то есть самая большая, там ну, как бы зарабатывают, как говорится, все. У Chisa, на самом деле тоже все печально, с дистрибьюцией там ну, ее фактически нет, то есть поэтому Цена как бы минимальная, то есть заработок с этого замка минимальный, по сути этот замок стоит, сто, должен был бы стоить конечно гораздо больше и он стоил гораздо больше, там много, как бы немного, но буквально там еще лет 7-8 назад этот замок ну реально, то есть он стоил ну... Ну, несоизмеримо дороже, то есть там по сравнению как бы с остальными. Потом потихоньку это все выровнялось, и он, ну, реально стал доступным, классным, он всегда стал в наличии, то есть поэтому это классный замок. По, по цене, по свойствам, по всему остальному. И SEO, ну, классный дистрибьютор, все хорошо, но как бы зазорчик на цену есть. На мое тоже зазорчик на цену, он есть. Регулируется. Ну, там чипиры там же самая ситуация поэтому мой личный рейтинг это из того что мы ставим это чиза revolution про то что мы ставим на подгруженные ригельные системы то есть это ну скажем так вне бюджетные далеко двери это мультилок cts И то, что мы ставим это мотора 85 серии все остальное как бы не имеет ну, конкурентных, как говорится, преимуществ. То есть, ну еще один такой параметр, по которому тоже ну, реально можно определить замок. Вот мы возьмем вот такую вот вещь. Поэтому у Матура это еще нормально. У Чиза это вообще хорошо. У Мультилока тоже это Хорошо. Но вот такие, как ЧПР и там и эти, то это вообще, то есть, ну, это как, как бубен. То есть, ну, закрывает, ну, как бы, ну, это не показатель, как бы, не тот показатель, который самый важный, ну, вообще, в принципе, в, в замке. Но это, это показывает вообще точность изготовления, вообще, подгонки всего. То есть, это реально его как бы показывает. Э, ну, то есть, э, технологический процесс он его, конечно, несколько нам показывает. То есть, насколько оно все как бы сделано вот в таком вот стиле то есть двери конечно это скорее всего не будет слышно ну, скорее всего ну, все равно какой-то небольшой фон будет добавлять поэтому вот такое вот долгое видео извините по по подбору получается по рейтингу полотен замков цилиндровых полотен замков основных то есть под фиксирующих под ручку поэтому все всем спасибо за внимание всего доброго Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, чтобы понять, что это как бы все, все печально. То есть, поэтому, если вам нужно будет двери, сейфы, приезжайте в городе Киеве вискозная Вискозное 3Б. С удовольствием мы изготовим, доставим, установим. Всего доброго, до свидания. Спасибо.